Для всех студентов страны началась по-настоящему горячая пора. Перед госэкзаменами волнуется не на шутку каждый студент. А у многих и вовсе само слово «госы» вызывает бессонницу и заставляет побеспокоиться. В чем его отличие от других? Почему к нему советуют готовиться уже с первого курса? Ответ прост. Государственным называется экзамен, потому что его цель – проверка учащегося к выполнению профессиональных знаний и обязанностей. Он проводится исключительно по аккредитованным государственным программам. Все вышесказанное наглядно подтверждает атмосфера в Казанском федеральном университете. Мозговой штурм здесь чувствуется на каждом шагу. Итак, дело осталось за малым. Получить билет, ответить на вопросы, дождаться заслуженной оценки. Начинает Казан что само ожидание для студентов проходит куда более волнующее, чем сама сдача. На самом деле, сдавать государственные экзамены, это оказывается очень волнительно. Мне попались такие легкие вопросы, однако, когда я села перед комиссией, у меня как будто бы все в голове перемешалось, и ну, в итоге я собралась, рассказала. Не знаю, какая у меня оценка, надеюсь, будет пять. Как говорят сами ребята, если вы порядочный студент, у которого есть все лекции, то, безусловно, у вас есть все шансы на то, чтобы сдать ГОСы на от Отлично. Однако, если вы не относитесь к данной категории студентов, тогда настало ваше время. Готовьтесь! Все эти чувства хорошо знакомы любому выпускнику вуза, поскольку этот экзамен сыграл в его жизни, можно сказать, судьбоносную роль. Ну, конечно, это, это такие вещи, которые все переживают. Я пока отвечал, не знаю результаты, но я думаю, что я хорошо отвечал. Это не страшно, нужно просто сделать шаг, сесть и внимательно отвечать, не торопиться. Пообщавшись с будущими выпускниками Казанского федерального университета, нам стало понятно, что все волнения и переживания вполне оправданы. Но не стоит пускать ситуацию на самотек, и пора бы взять себя в руки. Аделья Шамилова, Леонард Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универньюз.